Если вы способны довести себя до депрессии, я говорю так не потому, что мне безразлично ваше состояние, и не из-за недостатка сочувствия, а потому что, по сути, с вами именно это и происходит. Если вы доводите себя до депрессии, Значит, вы способны производить внутри себя достаточно сильные мысли и эмоции, но делаете это в неправильном направлении. Когда вас не посещают сильные мысли и чувства о чем-то, вы не впадаете в депрессию. Причина в том, что вы производите мысли и чувства, которые работают вам во вред, а не на пользу. И значит, вы достаточно сильны, чтобы самих себя ввести в депрессию. Если только вы не больны патологически, а таких людей немного, остальные сами себя доводят. В основном люди доводят себя до этого. И лишь немногие больны патологически ничего не могут с этим сделать. У них это идет изнутри, следствие генетических и прочих факторов. Если взять почти любого из присутствующих и настроить его мысли и чувства на определенный лад, и немного усилить это внешними условиями, почти любой потеряет психологическое равновесие и превратится в клинически больного. Человека можно довести до безумия, потому что грань между вменяемостью и безумием очень тонка. А люди все время эту грань переходят. Когда злишься, переступаешь грань, и грань это очень тонка. По сути, когда злишься, осознаешь, что ты переступаешь грань. Отсюда и выражение, он вывел меня из себя. Вас не кто-то вывел из себя. Вы сами из себя вышли. Вас не может вывести кто-то. Вы просто переходите грань вменяемости и на время движетесь к безумию, а потом возвращаетесь обратно. Попробуйте ежедневно делать вот что. В течение 10 минут в день на кого-то очень сильно злиться. И вы увидите, как через три месяца вам можно будет ставить диагноз. Да? Попробуйте, если хотите. Ведь когда вы переходите эту грань, вы выходите из себя и возвращаетесь, опять выходите и возвращаетесь, и однажды вы не сможете вернуться, вот и все. В день, когда вы не сможете прийти в норму, вам можно будет ставить диагноз. Вы должны понять, разозлившись даже на мгновение, вы уже становитесь больны. Возможно, справку с диагнозом вам и не выдадут. Не поставят штамп, что вы свихнулись. Но по сути, вы уже на полпути туда, не так ли? Если вы уверены, что у вас есть право проявлять гнев, что у вас есть право злиться на людей, и особое право впадать в депрессию, чтобы заполучить что-то внимание. Продолжайте в том же духе, и однажды вы просто не сможете из этого выйти. Продолжайте ежедневно переходить эту грань и увидите, как однажды не сможете вернуться обратно. Вот тогда вам и понадобится врач. А до тех пор каждому будет нужен отдых от вас. И в день, когда вы не сможете прийти в чувства, они получат этот отдых. Ведь тогда они смогут вас поймать и передать в руки врачей. А пока каждый день, по многу раз, вы временно выходите из себя. А вас даже в лечебницу не могут отправить. И вас приходится терпеть семье, друзьям, тем, кто вас окружает. Когда вы действительно клинически больны, мы хотя бы можем вас куда-нибудь поместить, вы знаете, что в Тамилнаде есть один храм, в котором приковывают цепями и прямо так и держат. Там нет больницы для психологических расстройств. Это храм, который кто-то создал, чтобы возвращать людей в адекватное состояние. Семьи берут и оставляют своих родственников там. Их приковывают и оставляют в храме. Вы даете немного денег, они будут вас кормить, а вы просто привязаны, как животное. Думаю, если бы так было заведено в больницах, многие люди не сошли бы с ума. Они бы сохранили адекватность. А сейчас там слишком шикарно. Если сделать больницу суперкомфортабельной, это станет стимулом болеть. А у вас ведь и так много стимулов болеть с самого детства. Вам уделяли наибольшее внимание только, когда вы заболевали. А когда вы были счастливы, на вас кричали. Когда вас охватывала радость, взрослые окрикивали вас. А стоило вам приболеть, как сразу «ты мой маленький, ты мой хороший». В детстве здорово болеть физически, потому что тебе уделяют внимание и мать, и отец, и все вокруг. И в школу в этот день не надо идти. И ты осваиваешь искусство заболевать физически. А когда женишься, осваиваешь искусство, развивать расстройство психически. Ведь если хочешь внимания к себе, надо забиться в угол, изобразив депрессию. И на тебя обратят внимание. Вот вы и заигрываетесь в это но однажды уже не сможете прийти в норму, и тогда вы станете клинически больны. К сожалению, таких расстройств множество, не только те, о которых я упомянул. Я бы сказал, что в 70% случаев люди заболевают благодаря собственным действиям. Это возможно даже в случае инфекции. Если поддерживать себя в определенном физическом и моральном состоянии, вирусы и бактерии будут действовать на вас иначе, чем на кого-то другого. Если вы настроите себя так, что бы ни происходило, я должен пойти и сделать то-то и то-то. Это невозможно отменить. За последние 29 лет я не имел возможности отменить ни один курс из-за того, что у меня поднялась температура, или я простудился, или из-за чего-то еще. Что бы ни происходило, вы все равно должны сделать то, что должны. От этого не отвертишься. И неважно, вы сами на это нацелены, или у вас такой начальник. В любом случае, если вы окажетесь в подобных условиях, то увидите, как станете болеть совсем не так часто. Ведь даже с температуры вам все равно нужно будет выходить. Летом в жару вы все равно выходите. Хотя многие люди не выходят. Стало немного жарче — они не выходят на работу. Похолодало — они не выходят на работу. Небольшой дождь — они тоже не выходят. Пошел снег — они не выходят на работу. А ведь это только погода. Если в ответ на любую смену погоды вы позволяете себе укутаться в одеяло и валяться, если станете допускать подобное, ваше тело научится болеть как можно чаще. А если вы возьмете за правило, что невзирая на причины нужно пойти и сделать то, что нужно, вы увидите, как ваше тело отправится с максимальной быстротой, даже если оно поражено самой тяжелой инфекцией. Поэтому вам нужно просто создать необходимые условия для здоровья, необходимые стимулы к здоровью и для себя, и для своих детей, если они у вас есть. Не создавайте стимулов к заболеванию. Если ребенок болеет, наблюдайте его болезнь, сохраняя дистанцию. Никогда не начинайте сисюкать, и тогда он усвоит, что это худший эпизод в его жизни, и что нужно быстро поправиться. Уделите ему максимум внимания, когда он радуется. Вы увидите, как он усвоит на внутреннем уровне, прямо на химическом уровне, что выгодно быть радостным и невыгодно быть больным. Если вы дадите это ясно себе понять на телесном и химическом уровне, а также всем вокруг, вы увидите, что люди станут болеть не так часто, как сейчас. Сделайте это и увидите, как станете здоровыми. Если вы можете повлиять на разум определенным образом, то можно повлиять и в обратную сторону. Нет, нет, со мной все это из-за того, что отец со мной жестоко обращался, когда мне было 7 лет. Раз уж вам обо всей этой ерунде известно, вы также можете оказать на себя и обратное влияние, верно? Пора этим заняться. Вы должны принять на уровне сознания, физиологии, химии и внутренних энергий, осознать со всей ясностью, что быть больным, несчастным и депрессивным невыгодно, а быть радостным и полным восторга выгодно. И если вы разъясните это людям, которые внутри вас находятся, они будут вести себя как надо.